Мне понадобится 500 грамм сахара. Обязательно кастрюлька с толстым дном. Ни в коем случае ничего не мешать и не трогать. Растапливаю сахар для того, чтобы был карамельный цвет. Для того, чтобы все коржи были одинакового цвета. Потому что если вы готовите, допустим... У меня, во-первых, духовка самая простая. И у меня здесь градусы не выставляются. Я все определяю на глаз. Причем я могу проворонить. У меня могут коржи иметь разницу в цвете. Если я делаю по другому рецепту. Мед здесь исключен. Однако вкус медовика остается неизменным. Это, кстати, для тех, кому нельзя мед. Прошло несколько минут. Смотрите, у меня уже покоря... не вело по краям. Я сделала самый минимальный огонь. Сейчас параллельно я беру 200 грамм воды и ставлю на огонь. Мне их необходимо закипятить. То есть потом я сюда буду вливать кипящую воду 200 миллилитров. На таком этапе я начну немножко мешать. Вода скоро начнет кипеть, поэтому я сделаю больше огонь, чтобы все кристаллики сахара у меня растопились. Смотрите, какой красивый карамельный, прям янтарный цвет, коричневый. Будьте просто осторожны при вливании. Кострелька стоит на медленном огне. И сейчас сюда 200 грамм масла сливочного. И растапливаем. Выключаю огонь. Беру чайную ложку соды и чайную ложку сухого имбиря. Имбирь можно не добавлять. Всыпаю и интенсивно перемешиваю. Поднимается пена, которая в течение какого-то времени по мере остывания будет опадать. Теперь оставляю так. Периодически буду помешивать через 5-10-15 минут, 20. И затем буду добавлять два яйца. Масса хорошо остыла, вот прям такая темная-темная. Если вдруг вы поставили балкон, когда холодно, и масса прям загустела и закорела, то есть застыла, такое возможно. Просто ставите на маленький огонек и растворяете. Добавляю сюда два яйца, прям сразу можно. И перемешиваю. Понадобится мука, примерно 900-1000 грамм. И добавлять я буду порциями. Сначала взвешу 500 грамм Прям в кастрюльку. На данном этапе можно превратить данный медовик в ленивый медовик, который не нужно раскатывать. Давайте еще немножко 100-150 грамм муки посмотреть приблизительно. И выкладывать на противень, выпекать коржи, затем вырезать. Вообще без труда. Но мне нужно раскатывать. Поэтому я добавляю еще 500 грамм муки. Ну, вот Количество муки регулируйте сами. Необходимо вмешать столько муки, чтобы вы могли раскатать тесто. Я так подозреваю, что мне около килограмма муки сюда понадобится. Высыпаю небольшое количество муки на стол и выкладываю сюда мою массу. Буду вымешивать на столе. Диаметр моего торта, точнее коржей, будет примерно 18 сантиметров, Поэтому я делю на максимально большое количество коржей. Дальше медовик уже смотрите сами, как раскатывать. Кто любит коржи потолще, кто потоньше, тут уже на ваше усмотрение ваш вкус. Вот я разделила на 11 частей. Раскатываю необходимого диаметра. Не забывайте о том, что потом при выпечке тесто увеличится в объеме, то есть оно вырастет. Тесто обрезаю, но с запасом. Перекладываю корж на противень. Я просто присыпала мукой. Буду выпекать примерно в середине моей духовки газовой температура примерно 180 градусов, 5-7, возможно, 10 минут. Все зависит от того, насколько вы толсто раскатаете корж. У меня здесь примерно 3 миллиметра. То же самое делаю с остальными коржами. И смотрите, много муки в коржи не вбивайте, оно должно быть вот таким податливым, мягким и эластичным. Главное их не пересушить в духовке. То есть либо делать температуру, допустим, пониже, либо поднимать коржи повыше, чтобы они не горели. Иначе они будут у вас дебелыми, твердыми, которые... И тогда крем понадобится только, ну, какой-то такой жидкий, который их хорошо пропитает. Первый корж готов, он у меня пузырится, поэтому наверх я укладываю что-то ровное как утяжелитель, для того чтобы у меня была ровная поверхность при сборке торта это необходимо. После того как коржи готовы, немножко остыли, обрезаю края. На данном этапе обрезается корж. Они у меня вот такие податливые. Толщина коржа моего примерно 5-7 мм, но он у меня очень мягкий, то есть я его не пересушила, это самое главное. Тогда подойдет любой крем. У меня получилось 12 коржей 18 см диаметра, толщина примерно 5-7 мм. Эти обрезки я пропитаю сметаной с сахаром просто. Коржи получаются очень мягкие, то есть они хорошо пропитаются любым кремом, масляные, какой хотите. То есть видите, вот они не застыли, не закорели, так как бывает иногда, если пересушить в духовке. Поэтому смотрите, сразу на начальном этапе, когда вы уже сделали готовое тесто, берите маленький кусочек, просто раскатайте и проэкспериментируйте на нем.